Сибий нахуй отсюда, дебил! Надо бронировать, стрелять! пострелять Давай надо, надо будет съебаться резко, резко вылезти и резко полить. Да, да, да, да, один да, точно... один да, да, ну, гладной, гладной и бой. И ё, и, ё, и ё, блядь. ну Они не ожидали такого поворота событий много были Come